Осторожно спойлеры, а -а -а. Перед просмотром этого ролика лучше посмотрите фильм Всем привет, с вами Черри И мы только что буквально минут 15 как вышли с кинотеатра После показа фильма, после показа премьера отряда самоубийц Это был просто офигенный фильм, но у каждого фильма есть свое Но и этот фильм не обошелся без этого Все персонажи, все герои выступили офигенно Включая того же Джара Толета Джокер, Марго Робби, Марго. Робби Харли Квинн, Уилл Уил Квин. Смит в роли Дэдшота. Но, честно говоря, видеть Дэдшота в, в образе <сих> Уилла Смита мне было как-то странновато, потому что я привык видеть Дедшота белым. Ребят, тем, кто не смотрел фильм, мы, конечно же, советуем сходить так, на и него. Не да, кстати, ребят, сцена после титров, она будет. Не до конца рассказать, история дьявола, так как он умер почти что, ну, в конце, конечно, но раскрыли его не полностью, а наполовину, мы не знаем в основную историю героя и всего такого. А э, допустим, историю Харли Квинн мы знаем очень хорошо, историю Джокера мы знаем хорошо. Я даже знаю да, некую... кстати, даже это в фильме показали. Да, историю Харроли и Джокера Очень отчетливо показали в фильме Это было очень прикольно да, сделано отдельный Да, отдельный плюсик а также, там очень Есть дебильный персонаж, которого слили Просто в начале И даже Просто спасибо на том, что сказали его имя Йозел Слипкнот Слипкнот, это Есть группа такая, ров-группа Слипкнот, но этот персонаж никак к ней не относится Этот персонаж вообще Никак не был раскрыт очень способность. Его способность бесполезна, она, блин, полезнее в том же мультике «Атака титанов». Это считать то же самое. Мне кажется, это оттуда и взяли. Этот персонаж просто, вот честно, если есть поклонники этого персонажа, я не знаю вообще, есть такие, не сказать, что убогий персонаж, но ни о чем а вообще. Быть, в да, потому что персонаж был не очень интересен для многих и поэтому его решили убить вообще прям в самом начале почему-то я вначале вообще думал что э, бумеранг тоже умрет вместе с ним но так как Катана схватила его ему повезло время на часах три ночи потому что, потому что мы ходили на ночной сеанс лучше ходить на ночной сеанс на вечерний или ночной сеанс так как туда не пускают школьников и они туда вообще не придут. Никто не будет лежать на весь зал и мешать смотреть вам фильм. Кстати, ребят, как понять, что фильм был хорошим? Просто посмотрите на свою бутылку, чего вы там пьете. Потому что мы выпили всего немного за весь фильм. Это был просто офигенный фильм. Особенно, как бы мы не критики, мы не можем дать какую-то конкретную оценку, прям вот с точностью, как профессиональной критики, но мы можем дать свою конкретную оценку. Если бы судить фильм по пятибалльной шкале, то он бы получил твердую четверку или даже пятерку с минусом. Также очень хорошо раскрыли историю Биршота и способности Этой, Чародейки. Но в, но в фильме решили сделать ее Чародейкой. У Джокера было немного времени, где-то в общем в счете сколько у него там вышло минут? 15 где-то. Кстати, ребят, камел естественно, не обошлось и без камел персонажа, но, так как это вселенная DC, там не может быть Стэн Ли вообще Но там был другой персонаж. У DC свой Стэнли. У DC свой Ли, которого зовут Флэш. Барри да. Аллен. Барри Аллен в роли Флэша. Но, ребят, честно говоря, мне он не понравился вообще никак. Актер подобран. Актёр, так себе да. костюм вообще Костюм опас. вообще, как будто он ну, Тони Старк его стырил и переделал. Ну, по сути, ему должен был делать его типа, Бэтмен. Это тот же Тони Старк. Ну, Блять, ну, он не мог быть таким убогим. Хотя да. он как у Человека-паука. Опять же, Бэтмен тоже был в этом фильме. Бэтмена показали ну, хорошо, как бы в Это роли знает. Бена Аффлека. Откровенно, костюм говно. Актер... Не знаю, актер... Вообще, с актером ни капельки не знаком, не знаю ни его биографии, ни как его даже зовут, я не помню. Не да, никакие роли. Я его первый раз увидел в трейлере э, Также он, отря... он похож на подростки. Это видно по его фигиономии. Да, ему на вид там лет по 20 с лишним, у по него, 25. очень выпирают. Да, он больше на Супермена похож, чем, знаешь, на... Леша, мне, мне кажется, ему реально роль Супермена подошла бы больше. Да, кстати, еще Супермену тоже уделили отдельное место в фильме, но только как бы самого Супермена нам таки не показали, нам показали гроб, в котором лежит Супермен. Еще раз напомню, вам, чтобы вы остались после титров. У нас после... мы сидели после фильма, смотрели, ждали после титровой сцены и, как это не печально, включили свет в кинотеатре. И половина начала, начала, подожди, я договорю, и начало самого э, после титровой сцены нам мы не особо поняли, я даже не понял, кто там сидит, а это был Бэтмен в роли Бен Африка. Но потом выключили свет, и все было хорошо, мы Ребята, досмотрели до конца. у нас в городе все-таки есть гики, и вы бы видели, там большая половина зала орала, чтобы они к херам вырубили свет. Просто… Да-да-да. даже да. уже приятно, потому что в городе есть такие Половина людей вышли, половина людей из зала вышли, весь зал был полон, хотя время было э, час ночи почти, час ночи, короче, был, без десяти. Мы сидим, мы думали, ну, будет там человек, на 15-20, может. Нет, весь зал заполнился, люди пришли ночью посмотреть, чтобы не было визжащих школьников. Но Есть, конечно, а лучше, лучше, Есть, конечно, да, лучше, конечно, вам самим посмотреть этот фильм. Потому что на вкус и цвет товарищей нет. И если вам этот фильм понравится, а он вам по-любому понравится, особенно если вы фанат да uh, если DC. Вы... Подожди. Да даже если вы впервые смотрите этот фильм, Он там раскроет судьбу хотя бы некоторых персонажей. Историю. Историю. Историю. Некую. Короче, скажу несколько вот слов прям про персонажей. Короче, Джаред Лет отыграл психа просто идеально, мне кажется. Ну, не как бы. В принципе, нормально. Вот особенно с визуальными эффектами это поработали. И вообще вышло просто Марго Робби, опять же, в роли Харли. Вин. Ну, немножко в моменте, где что-то говорить голосом, мне кажется, она переигрывала. Серьезно, это было. Ну, Джокер это просто. Это было, да. Опять же, Харли Марго переигрывал немножко в той роли, где Харли Марго. Ну, я имею в виду, что.. Харли Квинн, Марго Стас, Робби. Не... Короче, ребят, не смотрите всякое дерьмо, смотрите отряд самоубийц и все будет просто отлично. Также Докер очень каноничный. Судя по комиксу Андгейм. Да. Почти. Mm -hmm. я тебе, Макс, тебе. А, да. Да и вот вам тоже вы все читаете. А, в общем-то, все, что я хотел вам сказать. Это чисто мое наше мнение об этом фильме. Такое неполное мнение. Может потом мы с ним более полное, когда посмотрим более расширенную версию. Да и ребята, не ленитесь вы комиксы читать. Вот да. есть некоторые, которые, не знаю, моралфаги, кино, короче, комиксы, всякое такое. Но считай, и того, и того, я считаю, надо понемножку брать. Но я считаю так, что кино не может быть лучших комиксов, так как из. В кино из комиксов вырезает половину всего. А также, когда ты вернешь этот листок бумаги, казалось бы, у тебя просто как-будто вся жизнь перед глазами проходит. Да. Это классно момент, ребят. Ещё хотелось бы добавить, ребят, насчет роли Уилла Смыта. Она... Уилла Смыта. Смыта. Еще раз. Еще, ребят, хотелось бы давать насчет роли Уилла Смита. Она была, как и во всех фильмах, однообразна. То есть, начинается история персонажа, дети, жена и все такое. Аманда Уокер. Вот, кто смотрел сериал «Стрела», тот поймет, какая она тварь. Потому что она меня жутко бесила в сериале. Насколько я помню, она тоже автором. Толерантность! хоть где-то она есть я, я просто... мультике она очень жирная Это просто не, нельзя вообразить Да-да-да, я в знаю я она такая в меру упитанная тоже... В сериале да. она вообще худая В сериале она худая и белая Да Ну это как Дэдшот, но тоже белый в сериале И его там вообще убивают по-другому Точнее его убивают вообще И насчет там детей что-то не помню Короче, еще насчет вот Озвучки персонажей Вот просто нет три, слов. Три. Озвучка подходит вообще к каждому, особенно к Уиллу Смиту. Мне кажется, вот этот человек, который его озвучил в этом фильме, мне кажется, он озвучил его еще и в других фильмах, потому что жутко знакомые голоса, особенно Уэль дьявол Где-то я вот слышал эту озвучку, этот голос, но не помню где. В трейлере совсем другая озвучка, но, честно говоря, я вообще не помню трейлер. Вот Хоть тебе озвучки из трейлера я не помню Короче, на этой ноте мы заканчиваем Вот этот вот Недообзор э, фильма Который вышел буквально всего Уже вчера Отряд самоубийц Короче, сходите, ребят, посмотрите Это просто зашибенный фильм да? Ну, да А Всем пока С вами был Черри и Антон Вагнер Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока